Вдруг с небес падает звезда и летит будто бы ко мне Я могу желание загадать и мою изменить судьбу чтобы мне такого пожелать, я решила попросить звезду подарить. Вот моя мечта, я живу только ей одной Если в твоем сердце пустота, я мечтой поделюсь с тобой Будем вместе петь и веселиться, и улыбки будем мы дарить Будем счастье!